сумочка кроссбоди в нашем интернет-магазине от фабрики города Пенна Пиков. Коллекция сумочек 2022 года. Кроссбоди ⁇ это та сумка, которая нужна очень часто. Когда мы идем в гости, в магазин, едем в поездку, в поезде, в автобусе, где угодно, это очень удобно. Регулируемая длина ручки позволяет ей быть. Востребованный везде и всегда. Яркий цвет позволяет не акцентировать на ярких акцентах. Не каждый может себе позволить, либо захотеть яркое красное платье. Оно, кстати, тоже у нас в наличии. Цену и размеры напишу ниже сами. Кроссбоди, смотрите, какая функциональная. На передней стенке карман рабочий. Замечательный подклад. Это коллекция фабрики пиков. Они у нас есть в разных цветах. Не только красный, но показываю самую яркую. На задней стенке тоже глубокий карман. Идем вовнутрь. Один вход. Смотрите, что же внутри. Еще один вход на молнии. Два дополнительных красивые огурцы внутри. Карман на задней стенке. На передней два кармашка. Между ними еще отделение, в которое можно положить всякую мелочевочку. Да? И, конечно, карман на задней стенке. Итак, получается 5 отделений, 3 внутренних кармана и 2 наружных. Какая функциональная сумка? Цена этой сумочки 1000 рублей. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь. Буду рада сделать отправку в любой регион России, Казахстан, Украина. С радостью с любовью к вам, ваш эксперт. Счастливого Рождества вам! Здоровья вам и вашим семьям. Радуйте себя и своих любимых. Девочки, будьте нежными, заботливы внимательными. Мужчинам это ой, как нужно. Мужчины, будьте сильными, мужественными и надежными. Нам, девочкам, это просто необходимо. Поддерживайте друг друга и цените то, что у вас есть каждый день. Живите здесь и сейчас, каждую минуту нашего времени. Время у нас драгоценный ресурс. Я очень люблю вас. Проснулись эксперты.